А вот и она, а вот и она, третья решающая карту, дорогие друзья, Best of 3, сыгранной полностью, это всегда очень и очень... Круто и здорово, да? То есть, я думаю, вы согласитесь, что если выбирать между тем, посмотреть две карты или три, вы все сойдетесь во мнении, что лучше посмотреть а, именно три а, карты, а, чем две. Но сейчас поножовщина за выбор стороны. Я напоминаю вам составы на ваших экранах. ча, -ча, -ча и ZXC против Грозного и номер один. И команда Number One на ножевой раунд. Выбирают начать, естественно, в сильной стране, то есть в обороне. Почему у каждого... Uh, почему у каждой команды эмблема «Горячая соседка»? Uh, ну, потому что у uh, этих команд, собственно... Нет, давайте так скажу. Эти команды по факту и не являются командами. Так как данный турнир проводит паблик-сервер uh, «Горячая соседка», uh, команды, которые участвуют в этом турнире, это игроки этого паблик-сервера. И, в общем-то... Команды, они, я так полагаю, наверное, собирали как раз непосредственно перед этим турниром Поэтому, естественно, у них нет никаких логотипов Ну, а учитывая, что это проводит один и тот же проект И все ребята здесь с одного и того же самого паблика У них такие логотипчики красивые Ну, просто надо было что-то туда поставить как бы. Я мог поставить флаги Российской Федерации Потому что все команды из целиком и полностью состоят из ребят из России Поэтому я решил, что просто пока поставлю вот логотипчики такие красивышные, пусть будут. Грозный уже потерял э, 83% своего здоровья в перестрелке с одним из своих соперников. Этим соперником был ZXC. Минус номер один. Ну здесь Грозного надо просто пушить. Но даже до пуша дело не доходит. Грозного и так просто расстреливают. Вот это неудачнейший раунд, дорогие друзья, в исполнении коллектива Number One. Пистолетка проиграна. Проиграно экономическое превосходство, которое можно было получить. Ну и в целом хорошего, в общем... Ничего Number One в пистолетном раунде нам показать, к сожалению, не смогли Хотя позиция на больших песках и в сайде Достаточно хорошие, закрытые, глубокие такие продуманные точки С которых удерживать пистолетку в целом вообще не должно быть сложно Ну, открывашка на ребра, разумеется, да Здесь нечего на самом деле придумывать На мой взгляд, лучше вдвоем пройти, например, через зелень и зайти в сайд ну, ну, ну, да, с проблемами Но все-таки ZXC решает эти проблемы И раунд остается, тем не менее, за команды на no Мерси Счет 2-0 Я бы на месте команды Number One Не стал бы в Мап Вета оставлять карту Инферна Даже пусть и Десайдером встречи Потому что, как известно, команда No Mercy играла в финал нижней сетки как раз именно на карте Инферно И там они выиграли со счетом 16-8 команду Алкаши Учитывая, что они выиграли карту Инферно, значит они как минимум худо-бедно, но умеют ее играть И для гранд-финала я бы, наверное, карту Инферно все-таки забанил вообще в принципе, чтобы она не попала в маппул Если был... Пик э, сайт, так скажем, да Пик бан у команд за карту Я бы выбирал Сыграть любую другую, но не Инферно Потому что я точно знаю, что мой соперник Умеет разыгрывать карту Инферно И вот как бы Не ошибка ли это, дорогие мои друзья Но в другой, С другой стороны, Number One может тоже Хорошо играть карту Инферно, мы же этого не знаем Да, мы можем только догадываться Размен на 20, простите меня, сейчас произошел. ZXC остается 1 на 1 с Грозным. Грозный попадает в репку ZXC, Ну вот так вот, дорогие друзья, 88 хп против 20. При этом бомба лежит на больших песках. Грозному это только на руку. Ну и несложно догадаться, что выиграть такой раунд будет очень и очень тяжело для игрока атаки. При том, что тут, конечно, тайминги, да? Тайминги будут... Понятно. Не дают договорить. А тайминги будут решать многое, потому что игрок атаки, я хотел сказать, может открыться в момент, когда игрок обороны не успеет среагировать просто Ну и так, в общем-то, и было, игрок атаки, он же ZXC, очень удачно открылся с ковров в тот момент, когда Грозный отвернулся в другую сторону И это был легкий минус, легкая победа и счет 3-0 Здравствуйте, Александр, думаю, я успел, удачи вам и командам. Масадбек, приветствую ну, относительно успели, учитывая, что мы смотрим четвертую карту уже на сегодня... за сегодняшний игровой вечер. А если вы все три предыдущие пропустили, то, возможно, вы будете слабо понимать, что сейчас происходит. Но, тем не менее, четвертую вы точно успеете посмотреть. ZXC минус номер первый. И Грозный остается один. У Грозного, как вы видите, девайса нет. Трейн у Грозного шел достаточно проблемно, поэтому можно сделать вывод условный вывод, да, что. Грозный навряд ли вывезет перестрелку и навряд ли выиграет. Но по результату мы с вами видим, какие цифры, да? 0-4. 0-4 и Грозный в этот раз, кстати, с номером 1 э, сделали по килу, да? То есть на трене первые минусы произошли, когда там при счете 5-1, если я не ошибаюсь, да? А, то есть, ну, уже сейчас лучше. На карте Инферно видно, что команда Number One чувствует себя э, немножко... Комфортнее, чем на трене, потому что там, ну, прям, ну, прям и сторона была неудобная. Здесь все-таки Number One в сильной стороне начинают, да, здесь у нас подсадочка будет, как обычно, в стиле команды No Mercy э, в игре, э, которая была в нижней сетке. То есть это финал нижней сетки, мы с вами уже видели эту подсадку, но в матче 2 на 2, на мой взгляд, это подсадка... Мало имеет значения, потому что редкий случай, что соперники будут пушить ребра. Ну вот лично я, допустим, когда играл какие-то турниры 2 на 2, если я играл даже какие-то а, матчи 2 на 2, ну то есть просто это там не турниры, а допустим миксы, а, в мете моей команды никогда не было, чтобы кто-то из игроков а, обороны... Стоял здесь, допустим, вот я играю со своим тиммейтом Играем мы карту Инферно 2 на 2, да, и кто-то стоит в ребрах Так мы никогда не играли, всегда занимал кто-то ковры кто -то... Или пески, или ковры вариативно И второй всегда находился где-то в сайде, ну, либо же на малых песках То есть, ну, тут более закрытые позиции, на мой взгляд, работают чуть-чуть лучше Как бы это парадоксально не было Ой! Ой, какой прострел-то в голову, пулька прям прилетела Ча-ча-ча, забирает номер первого Пытается поставить бомбу И Грозный дает сопернику поставить бомбу Не ошибка ли это, дорогие друзья? Вот в чем вопрос Грозный Фейк по дефьюзу Кстати, дефьюзки-то имеются И <laughs> Ну, наверное, основной вопрос Который я хотел бы сейчас, конечно, задать Ключевой, так сказать, вопрос, да? Uh, почему Грозный не стал отворачиваться от флешки Которая летела ему прям в лицо <laughs> Это просто нечто uh, И да, дорогие друзья У нас зависает и вылетает Ча-ча-ча Непосредственно поэтому, как вы видите У нас uh, стоит сейчас пауза И нам придется немножечко Повременить и подождать Поэтому у меня появляется время порассуждать э, над тем, что сейчас происходит Но происходит сейчас следующее и Опять же, давайте окунемся, собственно говоря, в воспоминания э, по предыдущим матчам И, возможно, даже давайте немножечко по турнирным воспоминаниям пройдемся Вот, например, команда Number One Какой путь они проделали? Они, между прочим, играли стыковые матчи И обыграли команду братья Крей со счетом 16-2 Далее в полуфинале верхней сетки они обыграли команду LSD Team с, -с, -с, -с, -с, -с теми же самыми 16-2. И в финале верхней сетки обыграли команду No Mercy со счетом 16-8. И таким образом, собственно говоря, команда Number One оказалась в гранд-финале. No Mercy, между прочим, тоже команда, которая играла стыковые матчи. Вот так вот. В общем, там... Все сложно, там все сложно. У ребят на ну, свои стыковые матчи с командой Team One выиграли со счетом 16-14. Далее обыграли команду Алкаши со счетом 16-10. И проиграли в финале верхней сетки со счетом 16-8 оппонентам из команды Number One. И что самое интересное, опять же, вот как все переплетено очень тесно. Команда Ноумерси выбила в нижнюю сетку Алкашей, потом сами вылетели в нижнюю сетку и опять попали на Алкашей. Первый раз они их обыграли 16-10, второй раз выбили с турнира, в принципе, со счетом 16-8. И, опять же, достаточно символично, именно со счетом 16-8 команда Ноу no сами отправились в нижнюю сетку, и там 16-8 выиграли. Короче, какая-то заколдованная цифра. Но, выиграв финал нижней сетки, естественно, команда прошла в гранд-финал, где теперь... Будут делить между собой призовой фонд. Ну, а я напоминаю, что в турнире участвовали команды Team One, No Mercy, Number One, Братья Крей, Алкаши и ЛСД Team. Вот такие у нас делишки, дамы и господа. Вот такие делишки. Ну и да, турнир проходил по формату стыковые матчи плюс нижняя сетка. Собственно говоря, именно таким образом мы с вами пришли к тому, куда пришли. Ну, а пока пауза. Последняя уже, кстати говоря, пауза от террористов. Одна пауза была взята командой Number One. И две следом было взято командой No Mercy. Ну, уже, я так думаю, больше пауз не будет, потому что Ча-Ча-Ча вместе с своим товарищем ZXC в данный момент находятся на сервере. И им как бы нет никакой необходимости, в общем-то... Э... Что? Что? Нет никакой необходимости в продолжении этих самых пауз. Собственно, да, действительно так и происходит Паузы закончились, но Но, дорогие друзья, как вы знаете Частенько такое бывает, что Длительная заминка может Сыграть злую шутку с командой Которая выигрывает раунды И непосредственно поэтому Команда No Mercy сейчас Могут, в общем-то, просто словить Так скажем, руин да, Если можно так выразиться И раунд на этом закончится поражением А дальше может начаться Луз-стрик. Ну, первые перестрелки zx достаточно неплохо прошивает Грозного, однако номер один забирает Ча-Ча-Ча. Ну, а по ZX-C есть информация и его 100% в лайфбаре помогают ему перестрелять номера первого. Ну, и по Грозному тоже есть информация. Грозный пытается в ответку прострелить своего визави. 43 против 64 Ой, какой хэдшот! Вот это ляпнул! Вот это хэдшотик, дорогие друзья! И неожиданно еще одна пауза, последняя уже теперь доступная пауза вообще, в принципе, на, на карте Инферно от команды Number One. Но счет 6-0. 6, то есть э, паузы, которые были, которые составляли 3 минуты. Три минуты мы, получается, ждали. Э, и команда No Mercy кураж свой, который они получили, в общем-то не растеряли. Очень важно на самом деле это понимать. Потому что если бы команда за три, условные за три э, минуты, могла бы потерять волю к победе, да, и немножко подрасслабиться. Э, и нам бы, напряглись бы должным образом и смогли бы забрать себе хотя бы раунд и сделать 5-1. То это опять же... Что-то позитивное бы имело для команды Number One. Но то, что они после трех пауз а, проиграли раунд, говорит как раз-таки об обратном. То, что позитивного у Number One мало что может быть. И это очень и очень страшно. А, потому что в таком случае команда No Mercy могут просто как каток проехать по своим соперникам. И это учитывая, опять же, при том, что они сейчас находятся в слабой, по сути, стороне. То есть ребята в 6-6-0 выигрывают в атаке на Инферно в режиме 2 на 2. Ну, типа в режиме напарники, да, если выражаться э, языком Counter-Strike Global Offensive. И, и это пугает, дамы и господа, это пугает, потому что тогда какие перспективы у команды Number One есть во второй половине, когда они будут атаковать. Перспектив на самом деле не так уж и много. Ча-ча-ча! Находится на винте. ZXC э, уже готовится зайти в ребра и попытаться распаковать эту позицию. Ну, какая-то перестрелка даже небольшая получилась. Но в целом ничего хорошего из этой перестрелки не вышло. Номер один погиб только что на удержании 20 И Грозный остался один. Позиция на зелени. И есть понимание того, где находятся сразу два соперника. Ну, хотя бы плюс-минус. Минус ZXC. Один на один с ча, -ча, ча И вот как раз понимание того, где находится ча ча, -ча оно немножечко отсутствует. О, Грозный! Ни хрена ж себе понимание у него отсутствует. Забежал я вперед и забежал совсем не в том направлении, дорогие друзья. Простите, простите меня, в частности, многоуважаемый Грозный. Недооценил я ваше чутье. И это 6-1. Ну вот, хотя бы эта пауза, наверное, пошла на пользу э, команде number one. И на табло наконец-то воссиял первый матчпоинт, который взяли игроки команды номер один. Ну, типа номер один команда, так на самом деле. Я бы, если вот с точки зрения выбора названия команды... Я, конечно, понимаю, что как корабль назовешь, он так и поплывет. Поэтому назвать себя командой номер один, это означает дать себе заявочку на то, что мы будем номер один. Но ведь, с другой стороны, это накладывает ответственность на команду, да? Потому что если вы назвались номер один, но не выиграете, то это будет немножко зашкварненько, типа. Типа высокомерно так назвали себя номер один, но при этом оказались номер два. Но с другой стороны, опять же, все равно респект обеим командам, потому что они дошли до гранд-финала с трудом, если мы говорим про команду No Mercy, да, потому что они проигрывали, они попадали в нижнюю сетку, им пришлось играть дополнительные игры. А команда No One... 1... Ого... Ого, команда Number One менее бесшовно пошли до гранд-финала. Но, черт возьми, вот только стоило похвалить Number one за то, что они вроде как собрались. Как на табло вы сразу видите то, что предположение того, что команда собралась и будет сейчас тащить, оказывается немного ложным, к моему величайшему сожалению. Все-таки на no Mercy продолжают давление, и давление это весьма и весьма серьезно выражается на самом деле... В цифровом эквиваленте, да? Оп, какой интересный поджим от команды Number One, дорогие друзья! Правда, Грозный, к сожалению, очень много ХП... Потерял, да, то есть, как вы видите У него осталось всего 10 хелспоинтов. Но ну, ZXC понимает, что его соперник ушел Куда-то под яму, разумеется Отправляется ставить бомбу, чтобы Этого самого соперника начать выкуривать Потихонечку Ну, грозному здесь либо сейвить девайс Который выбили только что с ча ча, -ча Либо пытаться что-то выбивать Ну, если шанс На то, что здесь что-то выбьешь С 10 хелспоинтами без армора Ну, на самом деле, мне кажется, что шанс ничтожен. На маленький, да ладно. ZXC, ты чего, дружище? Забавная ситуация, в которой ZXC стоит и целенаправленно чекает двадцатку, на двадцатку приходит оппонент, и ZXC проигрывает перестрелку ему. А соперник с 10 хп. Кек. Просто кек. 2... 12... 12 какие? 12. 2, дорогие друзья. 2-7. Привет, Саш, как дела? Меня так давно не было. Никич, привет. Действительно, действительно очень давно тебя не было, учитывая факт того, что я уже даже забыл. Забыл твой никнейм. Естественно, я точно могу на 100% сказать, что тебя дав давненько не было. Но у меня все замечательно, все хорошо, как сам поживаешь, рассказывай. На табло тем временем, да, самая неприятная и самая неиграбельная рука в покере, это 2-7. Маленькая справочка. Маленькая справочка для тех, кто играет в покер Выбрасываете 2-7 Практически всегда Ну, конечно, вариативно от того, с кем вы играете да? Ну, а вообще, можете и не играть в покер Все-таки азартные игры это не есть гуд, когда тем более у нас есть Counter-Strike а -а -а, Две эмочки, две эмочки И против этих двух эмочек ничего себе Как разлетается сейчас решетка, а вместе с ней чуть и голова у затек-сцене разлетелась но, тем не менее, он справился. Справился с трудом, но справился. Грозный. 100 хп попадание в голову Чача. -ча, ча И Чача, -ча, ча вместо того, чтобы поставить э, бомбу... Взял и умудрился ее героически проиграть в ребрах сейчас, да, то есть теперь ZXC ждет соперника с одной стороны, а Грозный ждет соперника с другой стороны, да, то есть вот в результате что получится, но ну, бомба однозначно попадет в руки ZXC и он однозначно ее будет ставить, это уж тут, как говорится, к бабке не ходи, в любом случае именно так и будет, хотя, конечно, вопрос... Вопрос стоит остро, но забегает в точку и, к сожалению, зря забегает в точку, потому что Грозный все это дело слышит и без проблем вырубает ZXC. А как могло быть иначе, дорогие друзья? Собственно, слишком перетянутая атака. 14 секунд до конца раунда оставалось и только вот на 14 секунде до конца а, игрок команды No Mercy додумался, все-таки пора бы, наверное, было бы поставить бомбу. И, ну и как результат, дорогие друзья, 7-3, потому что если бы ставил по дефолту, ставил бы где-то на 16 секунде до, до конца раунда, было бы гораздо больше времени на принятие решения, позиция была бы более удобная, эм, ну, в общем, на, это, опять же, на мой взгляд. Привет, Саня, удачного тебе стрима, Мухаммад, приветствую вас, спасибо вам большое, вам приятного просмотра, салам из Таджикистана, наконец-то я нашел твой канал, спасибо тебе за трансляцию. Мусали, спасибо и вам большое за э, теплые слова, очень рад, что вам нравится мое творчество, присоединяйтесь к нашему дружному, не очень большому, но все-таки дружному комьюнити, я считаю, что дружное комьюнити это гораздо важнее, чем когда оно большое, но все друг друга не любят. На моем канале нет зрителей, я не знаю, я не знаю, с какой страны меня не смотрят. На удивление, действительно, подписчиков вроде бы и не миллионы, но есть зрители из Соединенных Штатов Америки, есть зрители из Германии, из Таджикистана, с Узбекистана, со всей Прибалтики есть зрители, ну, Россия, Казахстан, Украина, Беларусь, я уж вообще молчу, как бы. Так что очень из многих стран нас смотрят, порой, да, в чатике собирается очень интересный интернациональчик. ZXC забирает Грозного. Номер один перестреливает ZXC с двумя КП. Ча-Ча Ча не выглядит как конкурент для номера один, у которого, мало того, что лайфбар гораздо больше. Так еще и ко всему вдобавок. Позиция гораздо интереснее. Как такое может быть? Только что, дорогие друзья, вот буквально несколькими раундами ранее ZXC проиграл перестрелку Грозному из этой же самой позиции. И... Что? Просто что? 8-3. Парадокс на парадоксе. У меня друг тебя смотрит, он из Китая. Во как, видите? Во Когда же из Китая меня смотрят? Привет, братан! А, Миюрман, надеюсь, правильно прочитал. И вам тоже большой приветик. Я из Пензы. Пензи, привет всем пензюкам. А, надеюсь, правильно, да? Или как? П правильно же, как, как говорить? Елена, поправьте меня, пожалуйста. Я вот просто никогда не доводилось мне а, общаться с жителями Пензы, поэтому не знаю, как Пензюки называть или как. Правильно. Может, просто простите, может, я оскорбляю таким образом. А вы внесите мне, пожалуйста, ясность, чтобы я не, не выглядел в следующий раз как дурачок, который какую-то штуку неправильную несет. Пензенцы, наверное, да? Я так думаю. Все-таки Пензюки это как-то грубовато. У меня друг тебя смотрит. Так, это я прочитал, да. Так, ну а тем временем, дорогие друзья, опять же, а, я из Калуги. О, здорово, мне до Калуги ехать буквально часик всего-навсего. Ну, там, час, час 15, может. Грозный и ZXC. И, кстати, такая перестрелка уже была. Если вы помните, это был где-то или второй, или третий, наверное, раунд этой встречи. Там ZXC ее выиграл, но сейчас Грозный... А, Вернул Должок своему сопернику и счет 8-4 Ну Блин Я бы с радостью, конечно, озвучил Но озвучивать-то все-таки, наверное, не буду, пожалуй Привет из Душан-Б И Душан-Б тоже Большущий-большущий привет Всем вообще, всем, ребята Всем городам, всем странам привет Вот, и из Бухары даже привет Пинзики, вот вот, все, пензики. Спасибо вам большое, Елена. Спасибо большое. Буду знать, а то просто действительно в следующий раз как-то вот доведется мне поговорить э, с жителем Пенза, а я его назову как-нибудь не так. И он на меня обидится. А я не хочу человека лишний раз просто так обижать. Вообще, не зажгли, вообще никого не хочу обижать. И уж тем более на эту тему. <кх> Поэтому чуть-чуть больше буду знать. За это очень сильно люблю вот прямые трансляции. Есть возможность поговорить. С людьми и чего-то нового для себя узнать. Это XC бесподобный хедшот по номеру первому. Но Грозный отвечает минусом. Ча-ча-ча. Получает важную информацию для победы в этом раунде. Но Грозный не дает воспользоваться грамотно всей этой информацией. 8-5. Брат, дай бог тебе здоровья, Муса Алиев, и вам тоже. Вообще всем моим зрителям, всем родным и близким всех моих зрителей здоровья крепчайшего, чтобы никогда не болели и были достойными людьми. Привет из Нукуса, ТМС. приветствую республику Каракал Каракалпакастан. Приветик вам, большущий. Саша, а ты где живешь? Первый Наукоград, город Обнинск. Привет, друг мой, спасибо за стрим, фуркат, приветствую вас и вам спасибо за просмотры, большущие-большущие ребятушки. Все, давайте смотреть каэсик, у нас подходит к завершению первая половина, грозный что разыгрался. Как вы помните, была ситуация, что команда... Нам one на карте Трейн играла достаточно посредственно, в частности Грозный. Он не порадовал своей стрельбой, но прошу обратить ваше внимание, теперь ребята поменялись. Номер один теперь идет на второй строчке, а Грозный настрелял 12 фрагов за первую половину, чем, кстати, по-моему, не мог похвастаться номер один на карте Трейн. По-моему, если я не ошибаюсь, он 11 на 14 настрелял, но уже по истечении трех раундов. Uh, второй половины Шестнадцать восемь Ой, господи, шестнадцать восемь Чё несу? Шесть восемь Шесть восемь, простите, дорогие друзья Хайде, отобег Хай, мой friend. О, oh, я там был Да, хороший, маленький, аккуратный городочек Есть, конечно, свои косички uh, Но в целом, в целом Неплохой город, так скажем Неп Неплохой Есть своя какая-то инфраструктура Территориально я живу почти в центре города, у меня все под боком, как говорится, далеко даже куда-то идти не нужно, магазины, все аптеки и так далее, все рядом, в общем, я рад. рад, рад, ну, таких городов, конечно, много, много красивых городов, мне вот доводилось в Калуге быть, есть, конечно, в Калуге много, ну, таких, спаль... спальные районы, так скажем, особой красотой не выделяются, но центр города Калуга, например, вполне себе неплохо смотрится. Да, это, конечно, нельзя сравнить с центром столицы нашей родины, но все-таки. Все-таки в Калуге нормально, нормально, Тем более, это все-таки областной центр. Сколько вы играете в КС? Елена, я играл в Counter-Strike с 2003 по 2016 год. Потом я ушел из 1.6 в КС. Гоу, дорогие друзья, размен на точке А. Грозный! Против ZXC остается 1 1, 38 секунд до конца раунда. Договорим с вами немножечко позже. Сейчас нужно все-таки досмотреть. Кульминация первой половины. Есть возможность выйти на 8-7 для команды Number One, что, на мой взгляд, крайне важно и жизненно необходимо. Иначе бороться за первое место в этом турнире уже не получится. Но снова Грозный приносит победу своей команде. 8-7. 8-7, дорогие друзья, но... Надо признать, что No Mercy все-таки выиграли первую половину, начиная за слабую сторону. Так вот, да, я играл в 1.6 с 2003 по 2016 год. В 2016 году я перешел играть в Counter-Strike Global Offensive, поиграл... А... ...два года в нее, и в 2018 вообще, в принципе, завязал с Counter-Strike. Теперь я играю только исключительно с точки зрения, допустим, коммерческих предложений, две рекламы каких-либо пабликов. Либо с точки зрения э, общения со своими подписчиками на какие-либо юбилейные даты. Ну вот, например, я играл в Counter-Strike на пабликах, на фасткапе, э, в... На юбилей канала, когда было 20 тысяч подписчиков. Это было вот совсем недавно. ZXC минус номер один. Грозный остается один. И пистолетка у команды Number One, опять же, немножко комом залетает. Это бывает, к сожалению, к сожалению. Но а, Грозный, как вы помните, расстрелялся, извините. 14 на 8, статистика. Вообще, кстати, на Inferno сейчас, надо признать, играют два игрока. I'm sorry... For uh, writing in English, because I don't know Russian. No problem, Atabek. No problem. My English is so, so, so, uh, but I can understand you. <coughs> Перевес в один матчпойнт. В общем-то, небольшой, но есть грозный. Ну, здесь у Ча-Ча-Ча, в общем-то, многообещающая позиция, но допущена самая большая ошибка. Соперник запущен в сайт. Бомба установлена, но Ча-Ча-Ча выигрывает перестрелку. Тем не менее, о чем я хотел сказать, что двадцатка позиция вполне себе хорошая, да, то есть он мог бы здесь стоять и просто не пускать соперника в точку, учитывая, что у соперника глок, достаточно было просто немножечко ä, привстать за стеночкой. Так во всех городах, ну не во всех хочу сказать, вот не во всех, допустим вот например есть рядом с моим городом такой вот небольшой городок называется Балабанова. в нем живет у меня бабушка, А вот продовольственные магазины например у нее тоже находятся рядом и это я хочу обратить внимание, она живет прямо в центре этого города, а вот аптека ближайшая не совсем близко, вот как мне кажется не совсем близко. Можно было бы и поближе где-нибудь поставить. Но ну, тут вопрос, конечно, в том, что городок маленький, и, наверное, поэтому не особо много коммерческих площадей, которые могли бы занимать, например, аптечный пункт. Санька, дружище, привет! Мишка, приветствую! Два дигла против э, э, МПшечки и Фамаса. Боевой достаточно набору игроков обороны, но и при этом намбуановцы, Кстати, простите, я забыл прибавить. Раунд Ча-Ча-Ча не справляется с прессингом от двух э, со соперников. Грозный забирает Чача ча и ZXC минус Грозный. По результату все-таки 10-7 не вывозят намбуановцы. В центре города Балабанова рынок и вокзал Ну, не совсем, не совсем Все-таки, если мы будем разбирать, допустим, с точки зрения, что улица 1 мая, да, является, по сути, центральной улицей, да То вот Такой, типа Есть, ну, да, конечно, наверное, основной центр торговли Это, конечно, да, безусловно, рынок Но Ну, пойдет, короче говоря, как говорится, да все-таки это Балабаново, типа, это очень небольшой город, да, и инфраструктура в нем, в принципе, не очень развита. Как раз наоборот, что парадоксально, у него скорее развиты окраины города, чем центральная какая-то часть. Ча-Ча-Ча. Минус номер один. Грозный забирает э, ZXC. И ситуация уходит, опять же, в равную. Один в один. Очень хороший хана... канал. Спасибо. Большое. Солнышко, любимая моя супруга, приветствую тебя. 50% здоровья у Ча-Ча-Ча. И абсолютно без потери своего лайфбара Ча-Ча-Ча выигрывает перестрелочку. 11-7. Это последняя... Да! Да! Да, моя благоверная супруга, это последняя карта на сегодня, она же четвертая, она же самая горячая, действительно, дорогие друзья, последняя карта этой встречи получилась самой вот, что ни на есть, кульминационной, да, то есть здесь до последнего не очевидно, кто победит, и даже невзирая на то, что Number One проигрывает во второй половине, ну, три матчпоинта, в теории это не страшно, и камбэчить можно абсолютно, даже проигрывать 3-0 и даже 5-0. То есть это та команда, которая способна к камбэку, и это можно делать такие умозаключения из-за расчета того, что первую карту-то все-таки Number One выигрывали, они а не, не забывайте, ее не проиграли. <coughs> Минус от ZXC, грозный. Погибает последним в этом раунде. И это 12-7 за командой No Mercy. Но, конечно, да, чтобы бы ни происходило, пока No Mercy находятся в сильной стороне, они ближе к победе по раундам. Для них все складывается, простите меня, максимально благоприятно. Есть кто из Екатеринбурга? Нет, и более того, вот у меня, например, даже знакомых из ЕКБ нету. А я сейчас в Жиздре живу Вот, кстати, в Жиздре не доводилось побывать Не доводилось Я слышал такой о таком населенном пункте, но не бывал Если мне не изменяет память Не бывал Нет, кажется, не бывал Накидывается флешечка на мидл Под эту флешечку, разумеется, игрок обороны, наверное, должен был чекать двадцатку, э, Но на самом деле на двадцатке никого не было Поэтому у меня складывается на самом деле интересный вопрос По отношению к ZXC, зачем он ее выкинул, эту флешку на мидл? Но без разницы, без разницы, зачем он ее выкинул. Он же самое главное забрал своего визави, находящегося на коврах. Для игроков обороны это, наверное, самая главное. хорошая флешка на 20. Но не заметили Грозного. Грозный притаился за ящичком. И, что самое главное, опять же, его не видно. Многообещающую точку сейчас на самом деле занимает игрок атаки, здесь нужно посидеть немножечко, но самое главное не пересидеть, потому что нужно понимать, что в любом случае придется участвовать в так или иначе э, сложных или менее сложных перестрелках, и если, если сидеть там до 10 секунды, грубо говоря, то ты просто не успеешь никуда зайти и ничего поставить, вот и все. Ну, как прям как почувствовал, слушай, соперник начал продвигаться, он сразу вышел чекать его. 13-7, чуечка не подвела. Привет из Казахстана, с паблика «Новые патриоты». О, «Новые патриоты» тоже замечательный паблик, ребятушки, есть у меня много-много, а, три, по-моему, а, турнира прокомментированных от «Новых патриотов». Обязательно находите ссылочки Ссылочки под записями трансляции Есть на канале Тоже играйте на этом паблике Там тоже очень хорошие ребята Через 2-3 месяца буду оттуда стрим смотреть О, ну слушайте Я смогу сказать, Мухаммад, что у меня есть знакомый Из Екатеринбурга, видите, как здорово А, маленький 7 тысяч людей в жизни всего живет Я думал, побольше И да, конечно же, Альнур Большущий-большущий привет Казахстану. Грозный. Вновь остается последний. И хочу заметить неприятный факт для коллектива э, Number One. Почему-то номер один всегда в числе первых погибает. Я, конечно, понимаю, что он пытается оправдать свой никнейм. да И если он не может выиграть, то он хотя бы будет умирать самый первый. И вроде бы правильно, что у него никнейм первый. Потому что ты умираешь первый, все сходится, да? Ну вот, подобрал бомбу, естественно, игроки обороны это услышали. Ну, в частности, это услышал Ча-Ча-Ча. И то, что Грозный убежал на зелень, тоже все об этом, естественно, ой-ой-ой, услышали. Минус от ZXC по Грозному и на табло 14.7. Дорогие друзья, ужаснейший 14-7 для команды Number One. Это выглядит уже как приговор, к сожалению. Слышали о паблике под названием «Улетный паблик». Ой, если я не ошибаюсь, слышал. Но вопрос хочу сразу уточняющий задать. Этот паблик играл на турнире, который проводил Десну. Если да, тогда слышал о нем. Если нет, тогда, наверное, не слышал. Просто что-то очень знакомое. Ну вот, по-моему, по слышал. Может быть, даже, кстати, я что-то комментировал для этого паблика. Не знаю. Просто уже так много паблик-серверов через... Мой канал, так скажем, прошло за все эти годы, что могу путать, могу думать, что видел, а могу, а на самом деле и не видел. Такое тоже возможно. Два калаша против калаша и эмки, и в этом раунде будет попытка отыграть сплит с зелени и двадцатки, и попытаться разрозненно, так скажем, выиграть борьбу. Грозный минус ZXC. Ча-ча-ча, ну вот соперник слева может открыться первее. И так, черт возьми, и происходит. Именно так, не иначе. Тайминги сыграли на руку команде Number One. Счет 14-8. Разница немножечко сократилась, но это первый матч-поинт во второй половине, который Number One сумели взять. Важно очень не забывать, что счет на данный этап. 6-1 во второй половине, да, то есть. И 6-1. 6-1. Это жутко. Жутко, сложно и неприятно. Саша, красава, тебе бы на первый канал. Ой, Никич. Ну, я бы, может быть, и был бы не против, но что я там буду делать на первом канале? Counter-Strike там не показывают. А... Новости я навряд ли бы стал, так скажем, озвучивать, да? Ну, все таки Может быть, у меня, конечно, и подвешенный язычок, но не для новостных лент уж точно. Zxc минус грозный. Номер один на этот раз погиб не первым. Поэтому вполне себе возможно. Ему удастся что-нибудь здесь сделать и выиграть даже, да? Приветик всем. В общем, опоздал. Да, Соло, приветствую. Ну, да, вы пришли под конец четвертой карты. Да. Наверное, можно утвердительно сказать, что вы опоздали. В каждом городе есть по-знакомому, так не потеряешься. Кстати, да. Запустил стрим... Э, Нашел зрителя из этого города, и он тебе поможет будет твоим GPS-навигатором. ZXC вырубает первого. И счет 15-8, дорогие друзья. Матчпоинт. Вот эта точка, как говорится, невозврата. К сожалению, для коллектива Number One уже выиграть в основное время они не сумеют. Единственная надежда на то, что они возьмут 7 раундов к ряду, не ошибившись ни в одном из них. Одержав победы. И. Только в таком случае мы можем надеяться на что, дорогие друзья? Правильно, на овертаймы и на борьбу уже непосредственно в допах. Но основное время может выиграть только команда No Mercy. Причем им нужно выиграть всего-навсего один раунд. А в сильной стороне, конечно, здесь нужны усилия но не такие большие, как у команды Number One, да, то есть вот тут уже будет сложновато. Тебе бы CS турниры озвучивать? Ну, может быть, когда-нибудь в моей жизни случится такой момент, и я действительно что-нибудь озвучу на профессиональной киберспортивной сцене. Во всяком случае, я был бы не против. И более того, я бы даже хотел. Но мы никогда не знаем, что будет завтра, поэтому впереди паровоза бежать не рекомендую никому, и себе, естественно, в том числе на нож! А на нож... На ножик просто посадил. Дорогие друзья, кавабанга какая-то. Зарезали. Черт возьми, Ча-Ча-Ча посадили на ножик ZXC. Не перестреливает и оппонентов. И табло 15. Я подожди, не понимаю, как. Как, дорогие друзья? Ну, я, конечно, опять-таки, хочу обратить внимание, что здесь э, почему я именно так удивлен, да? Потому что он зашел к нему в спину отсюда. И. Прошел, получается, через арку. Но, учитывая, что игроки, как я уже видел, в арке находятся, в библиотеке сидят, регламентом это не запрещено. Просто обычно в матчах формата 2 на 2 библиотека не играется. Да, ты через нее можешь пробежать, но возвращаться в нее запрещено. Типа. Но это такое, как бы. Зависит от турнира. Но здесь у ребят это, по всей видимости, разрешено, и поэтому э -э, неудивительно. Неудивительно, что такое получилось. Да, вот вы видите, не первый раз уже такая позиция занимается, а на турнирах, на которых я играл 2 на 2, вот так стоять было нельзя. Ну и если вы вспомните карту Инферно 2 на 2, да, то вы опять-таки вспомните, что э, здесь ящики стоят, да, как, бы, то есть контртеррористы появляются здесь, и в арку банально даже нельзя уйти. Но можно заходить в библиотеку, правда. Ну это такое. Как можно в турнире участвовать, бегзот? Э, в описании есть ссылочка. В эту ссылочку мы кликаем, попадаем в группу ВКонтакте данного проекта, играем на их паблике и потом участвуем. Только так. Жаль, а завтра тоже будет матч. Завтра я, дорогие друзья, буду играть в игру Doom Eternal. Завтра у нас не Counter-Strike, завтра у нас стрим с прохождением игры. Две м против двух калашей. И игроки обороны, кстати, очень интересный раунд решили разыграть. Полностью отдали точку. И Ча-Ча-Ча, по-моему, не заметил соперника. По-моему, причем дважды не заметил. Но бог ты мой. Очень жаль, дорогие друзья. Очень жаль. Но этот матч подходит к своему завершению. 16-9 итоговый счет этого противника.